Google анонсировал товарную рекламу с дополненной реальностью для косметических брендов в Google покупках. Привет, это Мария и Новости Digital. Новая функция будет работать только на мобильных устройствах. Пользователи смогут посмотреть, как косметические продукты выглядят на разных оттенках кожи, и примерить их на себя. Новые функции станут доступны в декабре этого года. В рекламу косметики в покупках специалисты смогут добавить больше фотографий моделей с разными оттенками кожи. Это даст возможность бренду показать пользователям, как продукция выглядит на разных лицах, сравнить оттенки и текстуры. Также заработала новая функция, которая позволяет примерить на себя косметические продукты. Сделать это можно в приложении Google, нажав на кнопку Try он рядом с товаром. Например, если девушка выбирает губную помаду из линейки конкретного бренда, она может посмотреть, как каждый оттенок в коллекции будет выглядеть на ней. Кроме того, теперь пользователи во время просмотра Google покупок и ленты Discover в приложении Google будут видеть рекомендации экспертов о товарах. Удачного вам ведения рекламных кампаний! Поставьте лайк, подпишитесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!